Женская мотивация или как женщина выбирает себе мужчину. В этом видео мы будем разбираться в механизме, который сложно работает, но который в принципе можно понять. Механизм мотивации и почему женщина выбирает тех или иных мужчин. Поэтому смотри до конца, чтобы понимать, как женщина выбирает себе мужчину. Но для начала подписка и лайк этому видео. По традиции уже, да? Ну и мы начинаем. Смотри, если в первые пять лет жизни у нее была полная семья или хотя бы родители обоих полов, то девушка будет выбирать себе мужчину, исходя из примера отца. Либо ровно наоборот, вопреки примеру отца если он причинил ей много боли. До и во время холодного подхода без калибровок уровня опытного психотерапевта это узнать сложно. Ну, согласись, да? Поэтому в данном видео мы сделаем упор на те вещи, зная которые ты сможешь получать 90% женщин, которые тебе понравились. И я, конечно же, говорю про женщин, с которыми тебе будет круто, с которыми ты хотела получить классный секс. Первое, на что девушки ориентируются, это, ну, не первое в плане значимости, а первое, что мы сейчас будем обсуждать, это статус. Смотри, вожак всегда самый привлекательный самец стая, потому что он вершит судьбы защищать, возвысить или изгнать поэтому женщины будут выбирать не того кем руководят а того кто руководит следующий параметр это деньги деньги это залог стабильности в том плане что у не всегда будет кровь еда и она сможет спать спокойно демонстрировать их явно не надо а вот во время э, общения Правильно засветить в нужный момент – это будет хорошим мотиватором для нее. Отличный пример. Если тебе нужно с ней доехать до дома или ехать немного, то лучше заказать такси выше эконом-класса или комфорта. Так и атмосфера будет лучше, и это сыграет себе на руку. Дальше. Это внешность. Тут речь про потомство. Понятное дело, что если ты высокий красивый атлет и здоров как бык, то... Ты сильно привлекательнее, чем маленький, толстый больной уродец. Но есть читкоды. Одежда стильная и по размеру, чистая, кожа, но актив волосы, зубы без изъянов и признаков нездоровья и старения, уверенная и расслабленная невербалика. И самый важный чит-код внутреннее состояние. Я часто в своих видео про него говорю, и он реально очень важен внутреннее состояние. Этот параметр ключевой. Вспомни фильмы что в духе э, украшения строптивого да, или фильм «Вики, Вики Кристина Барселона» э, или фильмы с Джейсоном э, Стетхэмом и так далее. Да. Э, следующий параметр – это безопасность. Это закрывается через доверие, через комфорт, через деньги, через доброжелательность к ней, через твое состояние позитивной уверенности, когда она рядом с тобой. Ты уверенный, ты позитивный, ты знаешь, что делать, куда идти. А также ты можешь разрулить ее сопротивление так, чтобы ей было комфортно. Дальше. Это позитивные эмоции. Юмор. Юмор привлекает неспроста. Это часто бывает сигналом о психологическом здоровье человека и умении видеть положительные стороны в проблемах если конечно это добрый юмор и он не каждую минуту иначе ты как злобный клоун будешь выглядеть их мало кто любит и даже бояться еще один параметр это понимание понимание это возможность делиться эмоциональными переживаниями не боясь осуждения но если тут переборщить то ты залезешь во френд станешь другом навсегда а дальше это быть победителем, быть тем, кто побеждает конкурент Смотри, конкуренция всегда хорошо работает, особенно если она грамотно построена Когда ты получаешь хорошую сделку, ничего не сделав для этого, то ты этого не ценишь А вот когда пришлось потрудиться, провести несколько переговоров, поездить по встречам То радость и вкус победы гораздо ярче, больше и ощутимее Далее, еще один важный параметр – это самооценка, высокая самооценка. Это бывает, когда ты выше уровнем, и она видит, что ты востребован у других женщин. Здесь есть бонус. Если ты востребован, и она это видит, Слышит от подруг, твоих друзей, на крайний случай, да, от себя То э, ты закрываешь большинство мотиваторов сразу И еще один важный элемент – это надежность Это то, как мы закрываем через демонстрацию своих перспектив э, Возможность светлого будущего А также через уверенность в твоих чувствах к ней То есть он должна понимать, что это не на один раз Что ты не сбежишь, оставь ее с маленьким ребенком ну и здесь еще такой один параметр, да, это секс во время овуляции, то есть исключительно физиологический мотиватор. На него, конечно, рассчитывать не стоит, но если ты попадешь на такую девушку и ты увидишь, что она тебя хочет, то просто не тупи и воспользуйся этим. Если ты хочешь обладать такими навыками, состояниями, чтобы тебя выбирали женщины, а не других мужчин, да, тогда прямо сейчас оставляй свою заявку на бесплатную диагностику твоих навыков. Это своего рода бесплатная консультация, на которой ты получишь пошаговый план твоих действий по достижению тех целей, которые ты ставишь перед собой в рамках соблазнения и вообще личностного роста. А на сегодня все. Увидимся.